Что будет, когда мы дойдем? Развернемся, пойдем назад. Если все пишите что-то в своем блокноте. Вы черт возьми все время пишите. Здесь все немного нервно. Как от тебя тошнит. Сораный француз. Все расстроился. Он хотел, чтобы я кланялся, шаркал ножкой. Я живу как бродяга. Ты живешь как художник. Ты живешь как художник. Ночи. Рубик, ты мой желанный Что Рубик, ты мой любимый Рубик, ты мой желанный Что Рубик, ты мой любимый Ну я взбесился? Что это значит, когда ты не можешь заснуть? Депрессия. А когда всем шлем просыпаешься? Страх. А есть средства? Смерть. Он придурок. ты мой желаный. Чудесная жизнь. У нас чудесная жизнь. Он придурок. Эта ситуация выдала мне из клика. Он придурок. Все расстроился. Их получается страдать с таким безоглядным энтузиазмом Понятия не имею, что ты имеешь в виду? Не трахай мне мозг, не трахай мне мозг. Тупик ты мой желанный Тупик ты мой любимый У нас чудесная жизнь У нас чудесная жизнь Не трахай мне мозг Не трахай мне мозг Тебе нужен перерыв Не трахай мне мозг Не трахай мне мозг Трубик ты мой желанный Руки. ты мой любимый Не трахай мне мозг, мозг. <сёк>